если область интегрирования есть шар или его часть, а также, если подинтегральная функция имеет следующий вид, то тройной интеграл вычисляют в сферических координатах ρ, φ, θ. ρ – это длина отрезка который соединяет начало координат и точку на поверхности. Фи – это угол между положительной полуосью координатной оси ОХ и проекцией отрезка ОМ на плоскость ХОУ, ОМ Т это угол между положительной полуосью координатной оси ОЗ и отрезком РО или ОМ. Сферические координаты связаны с декартовыми следующими соотношениями. Обратите внимание, что угол φ изменяется от 0 до 2π. Он пробегает в горизонтальной плоскости всю окружность. А угол θ только от 0 до π. Он пробегает только половину окружности. Итак, тройной интеграл в сферических координатах можно вычислить по следующей формуле: х мы меняем на вот такое выражение. y на следующее выражение. И z на вот это выражение. Далее мы умножаем на определитель преобразования Якобиан, вернее его модуль, и дописываем уже новые дифференциалы. Например, нам необходимо вычислить Следующий тройной интеграл, где область интегрирования шар радиуса 1. Вот на чертеже вы видите шар радиуса 1. Из формулы мы видим, что нам нужно заменить x, y, z на новые координаты. Выражение достаточно большое и сложное, поэтому мы сначала выпишем вот эту скобку. И заменим ее. Вот у нас получилось три слагаемых. Если объединить первых два из них и вынести за скобку общий множитель, подчеркнуто, вот он, общий множитель, в скобочке у нас останется косинус квадрат фи плюс синус квадрат фи. По основному тригонометрическому тождеству это единица. Умножить на единицу можно не писать. Добавляем третье слагаемое, и у нас опять появляется общий множитель. Выносим за скобку ро квадрат, как общий множитель. В скобках снова остается синус квадрат, только другого угла уже θ, плюс косинус квадрат т. Это единица, и в результате получили ро квадрат. Все это подставляем. Вот. Вторая степень сокращается у нас, остается ρ в кубе. Дописываем модули кобиана и дифференциалы. Теперь этот тройной интеграл нужно разбить на повторные, глядя на чертеж. Угол φ у нас в плоскости горизонтальный изменяется от 0 до 2π. То есть, вот. Проекция нашего шара на плоскости x, y – это окружность радиуса 1, и она вмещается у нас в угол полный, 2π. Далее, радиус-вектор ρ, мы опять же смотрим на нашу проекцию, соединяем любую точку, взятую на окружности, с началом координат, и мы видим, что Минимальный радиус у нас 0, максимальный 1, где бы мы не находились на окружности. Расставили пределы интегра... во втором интеграле. Можно здесь записать нашу функцию, потому что интеграл будет по переменной ρ, и функция как раз содержит эту переменную. И последний интеграл. Мы должны указать, как изменяется угол θ, вот он, он меняется по максимуму от 0 до π. Записали синус θ сюда в этот интеграл, потому что он будет э, находиться по переменной θ. Когда у нас большие выражения в тройных интегралах, лучше вычислять отдельно. Сначала внутренний интеграл мы выпишем. И вычислим его. Затем у нас константа а, получилась. Можно ее записывать впереди всех интегралов. А, следующий интеграл выписали и вычислили. Опять получилась константа. Снова ее можно вынести вперед, перед всеми интегралами подставить. Итого у нас получилось 2 умножить на вот это выражение. Вот она вся константа. Остался у нас последний интеграл. Вычисляем его, и получается у нас следующий ответ.